But the on the gill Ребят, всем привет! Ну что, немножко рока в ленту. Кей-рока! Сегодня у нас на повестке дня Exegnery Heroes. А, у нас там на канале, получается, у нас был только один реакт на эту группу. И мне эта группа тогда показалась занятной. И на самом деле а, сегодня мы посмотрим еще один трек. Но в любом случае других треков-то нет, да. Это всего два трека в этой группы, поэтому а, не так давно состоялся а, получается дебют, да, ну как бы в пол сколько там, полгода назад, да, зимой вроде как, в декабре, насколько я помню, а, вот, и сегодня, получается, я так понял, что вышел а, альбом, да, полностью весь там альбом вышел, Heroes. и к этому альбому я так понимаю, что это за главный трек Test Me э, Перевод я пока что, к сожалению, не нашел Я искал в интернете перевод, но его пока что нет Да, Ну, в любом случае, это 3 часа назад Только э, релизнулся сам трек Тогда мне эта группа показалась занятной Когда я первый раз ее слушал И хочется уже посмотреть, что это такое да, Потому что это стиль Это все-таки красочные тона Вот первый раз, когда я смотрел И вот уже на превьюшке видно, что будет примерно в таком же роде Это очень круто, потому что э, Вот это то, что вот сейчас нужно, да, это такое красочное, что-то киберпанковское, да, что-нибудь роковое. Вот я специально взял гитарку маленькую мою, да, и как раз-таки будем подыгрывать ребятам. Ну что, Exendent Heroes, тест Me, давайте тестанем этот трек, посмотрим, что это такое. Я так понимаю, что это будет рок, да, ну, вроде как читал Вики, что это прям ребята, которые занимаются инструментальные, у них вот эти вот инструменты есть, да, там гитары, барабаны, ну, все как у обычной рок-группы, да, и при первом прослушивании мне показалось, что это такой панк, да, небольшой такой поп -панк. Панк, вот, я так назвал Давайте посмотрим, отличается ли Новый релиз от того, что мы Слышали уже ранее, да, Это, получается Happy Death Day была песня, она очень крутая Если вы реакцию не видели То обязательно посмотрите, да, я Оставлю ссылочку в, опи в описании Или в подсказке, вот, ну Найдете, в общем-то, ну что, смотреть давайте Давайте смотреть, 4К есть Лайк я забыл поставить, господи Как же я так без лайка-то Лайк влепим сразу С летом и смотрим Субтитры хотя бы включим. Тест ми. Такое ощущение, что киберпанк какой-то. Сейчас Киану Ривз выйдет, знаете, ну, кто играл киберпанк, кто поймет. экзамены что ли У них, я не понимаю, тема хакеров, да, у их вселенной, это получается, ну, что-то на первом месте идет про хакеров, потому что первый раз, когда я смотрел Happy Death Day, там такая же вот тема была, очень похожа на Watch Dogs, да, кто играл в игру, допустим, тот меня поймет. В Watch Dogs именно такие же были разношерстные какие-то ребята, которые были хакерами, и, ну, такие тоже подростки, примерно такого же возраста, как и Exynary Heroes, и сама игра была очень похожа на то, как выглядят клипы ребят. Она такая яркая, знаете, все происходит Первая там игра была в Чикаго, вторая в Лос-Анджелесе, третья там еще где-то И вот очень похожая стилистика, все очень похоже, да Как будто они черпали вдохновение в, ну, в этой игре, да И это очень круто на самом деле, потому что я не знаю, тема хакеров Я считаю, что она довольно-таки актуальна даже до сих пор Потому что хакеры, это прикольно, это круто, знаете, можно что-то взломать да, <таспула> да, <таспула> <таспула> <таспула> <таспула> <таспула> Довольно забавно. Типа, что они делают Прикольно, прикольно. Нет, у ребят есть чувство юмора, ну, и... Это реально по очень похоже на Watch Dogs, потому что хакеры и юмор, вот прям там то же самое было и здесь. Но это очень круто, классно, я не знаю. Пока что ну, насчет песни я в самом треке, я потом скажу свое мнение. Но клип очень сочный и вот этот вот момент тоже очень классный был. Давайте смотреть дальше. <музыка> Турецкие костюмы. Декорация вообще потрясающая. Сам стиль клипа, да, он не меняется. Он в такой же, в неоновом, да, каком-то... В стиле и всякие неоновые вывески, помещения такие все освещенные каким-то фиолетовым, синим цветом. Очень стильно выглядит. Я обращаю внимание, что ребята сами такие же, да, ну, то есть разноцветные волосы, какие-то татуировки на лице и так далее. Ну, все это прям придает такого, я не знаю, но... В общем-то, в целом, картина смотрится Довольно-таки неплохо, красочно и круто О, гитара крутые О, гитара крутая Блин, классная гитара была Вообще супер топ Я когда играл на гитаре, я бы, наверное, душу дьяволу отдал бы за такую гитару. <смех> <смех> <смех> О, бас-гитара, бас. Гитара, бас. <ст�> <т�> <т�> Доктор Октавиус, вы ли это? <т�> <т�> Что это, реально? Блин, я не знаю, улыбка не сходит у меня с лица. Было очень много классных моментов в самом клипе. Я уже молчу про то, что на такой красочный Очень эпично все смотрится, да, так сочно То, ну, вот этот момент в поезде, да Довольно смешно было Потом, когда они с охранниками там что-то там Всякие жесты показывали и так далее Тоже забавно Доктор Октавиус, это вообще что? Это просто что? Дали экзамен, да, в, в итоге. Вначале фейлы у них были на листочке. А потом кубок в, в руках держали. Ой, что-то пропустило, вроде как. Wanted? Accidentary Heroes. Блин, кстати, их стильно, очень стильно. Этот трек мне тоже понравился, но первый Xanary Heroes Happy Death Day по звучанию мне понравился больше. Uh, возможно, надо будет посмотреть полностью весь альбом. Если действительно ребята выпустили полностью весь альбом, надо посмотреть, чекнуть, может быть, для себя. И потом в, в, в Телеграме, возможно, скажу свое мнение по, по поводу альбома. И... По звучанию прикольный был рэп, да, рэп-парт был классный, там был небольшой рэп-парт, мне он понравился а, Припев довольно-таки тоже заводной, стилевый такой, и, ну, звучит, по крайней мере, припев и рэп-парт довольно-таки круто Ну, свежо, да, по сравнению а, В общем-то, ребят, тенденция сейчас выпускать рок-какие-то треки, да, с рок-звучанием, она есть Многие выпускают их сейчас, да, Но ну, если пройтись по другим группам, то... А, недавно мы смотрели реакцию на другого исполнителя, тоже рок-звучание было Также еще одна группа планирует выпустить альбом а, также с рок-звучанием, да Ну, с этого, кстати, же было с джипа Ну, по крайней мере, такие ходят слухи, да И а, в этой тенденции Exynary Heroes выглядит довольно-таки... А, ну, я, я сказал бы неплохо, потому что сейчас, видимо, рок в тренде а, Ну, наконец-то, да, я все ждал, когда же рок будет в тренде И вот, наконец-то настало время, когда он в тренде, да, сейчас вроде как бы все слушают, всем нравится Все артисты вроде как переходят на рок-звучание Для меня это очень круто, и я буду надеяться, что будет много выходить таких вот интересных релизов а, Насчет Exynary Heroes про этот трек я уже, наверное, все сказал Он выглядит довольно-таки свежо, да Он выглядит довольно-таки стильно Сам клип, сам трек лично мне понравилась больше первая их работа, да Happy Death Day Но в любом случае он тоже неплохой, хороший, да То есть ребята молодцы постарались Звучание у них отличное, свое, личное, как бы, да Очень буянит, поэтому... Ребят, увидимся в новых реакциях. Надеюсь, вам понравилась эта песня. Напишите, что вы думаете вообще. Че, как вам зашел, Экзонови Heroes? Будете ли вы слушать их? Я лично буду их слушать, и когда будет на них новые релизы, обязательно выпускать буду реакции. Вот, все, ребят, увидимся. Пока, пока.